Дети, которые испытывают физическое, когнитивное или эмоциональное пренебрежение, скажем, потому что их мать болела, а отец был занят, часто испытывают тревогу. В результате в их организме вырабатываются гормоны стресса. Если такое происходит часто, эти гормоны становятся токсичными для их развивающегося мозга, что впоследствии может подавить эмоциональное и когнитивное благополучие на всю жизнь. Реальная история Даниэля Рукаряну, который провел часть своего раннего детства в румынском детском доме, показывает, каким последствиям может привести отсутствие заботы. История началась в 1966 году, когда тогдашний лидер Румынии Николай Чаушеску хотел сделать свою страну мировой державой и придумал законы, направленные на увеличение населения страны. Аборты и контрацепция были объявлены незаконными. Закон привел к быстрому росту рождаемости, но многие бедные семьи оказались не в состоянии заботиться обо всех своих детях и Даниэль, а также около полумиллиона других детей были отправлены в государственные учреждения. В большинстве детских домов не было ни игрушек, ни книг, ничего-либо другого, что могло бы стимулировать когнитивное развитие. Многие дети просто смотрели на голые потолки в ожидании следующей порции еды. Из-за отсутствия человеческого общения некоторые дети разработали стратегии самостимуляции, например, раскачивание вперед назад Пренебрежение когнитивными навыками часто приводило к снижению показателей IQ, задержке языкового развития и отсутствию творческого мышления. Это происходит потому, что наш мозг формирует связи с каждым новым опытом и стимуляцией, если в первые годы жизни, в период, когда мозг развивается быстрее всего, у детей нет богатого опыта, они не могут заложить основы, необходимые для оптимального обучения в будущем. Они упускают возможность учиться всю жизнь. Даниэль жил с более чем четырьмястами другими детьми, и в их общих спальнях почти никогда не убирались. Питание состояло в основном из крошечных порций вареной капусты, которую персонал иногда воровал для себя. Некоторые воспитатели применяли насилие, чтобы контролировать сирот, другие поощряли старших детей бить Даниэля, чтобы унизить его и проявить власть. Последствия отсутствия заботы и недостатка основных питательных веществ привели к тому, что большинство сирот страдали от замедленного роста. Некоторые дети заразились ВИЧ и гепатитом Б в результате повторного использования медицинских принадлежностей. Физическое насилие вызывало сильные кровоподтеки и другие травмы. Измотанный и недостаточно обученный персонал почти никогда не успокаивал плачущих детей. На самом деле они вообще почти не проводили времени с Даниэлем. Некоторые дети оставались совершенно одни со своими переживаниями. Другие скрывали свои чувства от тех самых людей, которые должны были их защищать, так как боялись, что их побьют. Эмоциональное пренебрежение и беспокойство приводит к чрезмерной выработке гормонов стресса, известных как адреналин и кортизол, которые подобны яду для развивающегося мозга. Этот опыт также искажал понимание детьми, любви и человеческих отношений. Они учились никому не доверять и, став взрослыми, часто страдали от депрессии, бессонницы и социального беспокойства. Когда режим чао был в конце концов свергнут и условия содержания в детских домах были показаны по телевидению, исследователи со всего мира приехали обследовать безымянных детей. МРТ-сканирование позже показало, что у некоторых из них объем мозговой массы был очень мал. В результате исследования были получены убедительные доказательства того, что не только питание жизненно важно для развития ребенка, но и человеческий контакт. Чтобы помочь детям, многие из них были усыновлены в иностранные семьи. Но даже после усыновления многие с трудом формировали связь с новыми родителями. Это подтверждает теорию привязанности и представление о том, что ребенку необходимо установить любящие отношения хотя бы с одним основным опекуном в раннем возрасте. Даниэлю очень повезло семьей. Хотя он продолжал переживать травмы и тревогу, он получил высшее образование, завел собственную семью, а позже основал некоммерческую организацию для брошенных детей. Если ты вырос в любящем окружении, считай, что тебе очень и очень повезло. Если ты пережил пренебрежение, постарайся понять, что это не твоя вина и, возможно, даже не вина твоих родителей. Чтобы узнать, что, по нашему мнению, можно сделать, если ты когда-либо сталкивался с пренебрежением, прочитай описание ниже. Один из способов поделиться своими мыслями о пренебрежении и о том, как, по твоему мнению, оно влияет на тебя сегодня.